Mmm, Саша? Саша, да. А, ну, Во-первых, все равно меня интересует, как ты питаешься с утра до вечера. Просто вот, по поводу отношения. Отношения. Отношения. К здоровому правильному питанию. К здоровому правильному питанию. Mm -hmm. И также, как ты считаешь, люди, вегетарианцы, веганы, они чем-то обделены вообще в жизни? Ну, если, я думаю, если не занимаются э, таким направлением, это говорит о том, что у них уже что-то в жизни произошло что они решили отказаться от мяса, потому что, видимо, у них были какие-то проблемы, которые не могли решить э, какие-то врачи или какие-то препараты или таблетки. И когда они попробовали этот путь вегетарианства, я правильно говорю, да? Да. <laughs> То им это помогло, и они вот почему-то не слазят с этой темой. Я понял. Вот, это, это ж не просто так. Так, я бы хотел на самом деле начать с того, кто я потому что зрителю должно быть интересно, кто я такой. И вот. Меня зовут Михаил, мне 27 лет, спортом я занимаюсь уже давно, и правильным питанием тоже был заинтересован с самого детства. Конечно, вегетарианство я не пробовал, возможно, пробовал я там неделю не есть мясо, и для меня это было сложно. Находился в дефиците калорий, я занимался соревнованиями я выступал как менс физик выступал не в Украине, выступал в Китае, делал отличную форму, питался тоже правильно, как бы о питании знаю достаточно, и о дефиците, профиците калорий, также о белках, жирах, углеводах сбалансированного питания, даже также могу приготовить все и посчитать все легко. Также у меня есть образование повара, ну было дело да все пригодилось вот и да я еще работал и тренером тренажерного зала был инструктором вот но когда я работал тренером я возможно не был настолько я не владел так много информации как я вот когда уже начал выступать и прошел этот путь сам и прочувствовал на себе вот и сейчас как бы знаю больше информации и даже если вот сейчас кого-то тренировать это будет намного эффективнее и результат быстрее будет приходить моих подчиненных вот но дело сейчас не в этом но смотри если человек например не ест мясо то скорее всего у него будет меньше сил правильно ну а по поводу Макгрегора и боя с вегетарианцем помнишь помню помнишь значит наверное просто так нельзя стать вегетарианцем нужно Владеть какой-то информацией, которая поможет э, сделать это правильно или подключать людей, которые уже прошли этот путь и знают, как правильно подойти. К этому образу жизни Очень правильно. Потому что если просто начать не есть мясо То в итоге человек просто побледнеет У него Бэ, упадет да, гемоглоб... железо, гемоглобин в крови железо, да, да, Он да. начнет понимать, что это все фигня Это типа н... неправильно, не нужно есть мясо Мы конечно. все хищники, как он подумает да, Начнет да. обратно есть мясо все. Я заметил, что если есть жирное какое-то мясо Типа свинины или какой-то баранины, и если неправильно ее приготовить на каком-то там посылочном масле, пожарить его, э, я чувствую себя очень тяжело, как будто вот в тот момент, когда я отдыхаю, э, но мне кажется, что мой организм работает и трудится. не отдыхает. Не отдыхает, на самом деле, вот, и э, поэтому я перестал есть э, свинину, э, и, э, хоть я люблю, на самом деле, там какую-то баранину съесть, Она но да, но я перешел уже давно, давно на курицу, потому что это как бы считается диетическое мясо и готовлю его эм, на оливковом масле. И спрей? спрей оливковое масло есть специально для жарки. Не просто оливковое, которое заправляет салаты. Или же, если вы, например, в дефиците калорий и вам нужно есть только все вареное, есть на самом деле э, такой способ. Есть ноль калорийное спрей масла. На нем можно обжарить, но тоже, если правильно все это делать. Э, если перед этим мариновать курицу и на разогретую гриль или сковородку за... 5 минут можно вжарить быстро мясо, а при этом чтобы не вырабатывались эти... Целью. Да. Когда сильно пережариваешь. Вот. Почему нужно нарезать мясо определенными порциями? Для того, чтобы оно быстрее приготовилось и при этом оставалось в соку. То есть не пересушенное, как обычно есть люди, которые не умеют готовить, они пересушивают, пережаривают и потом жуют его очень долго и говорят, что это невкусно. Приятно, да. Да, вот. Я перешел на такой образ жизни уже давно, и я себя чувствую комфортно. Приготовить вегетарианскую еду, она должна быть насыщена белками, жирами, углеводами, э, сбалансированно. Если это все грамотно сделать, то да, ты будешь чувствовать себя сыто, э, ты дашь организму все, что необходимо. Если ты еще занимаешься спортом, ты в любом случае должен не находиться в дефиците белка. Если ты заинтересован в том, чтобы твои мышцы росли, вот, э, восстанавливались, а, то это все вполне реально. И по поводу вот, э, воспалительных процессов. Ну, Гемоновая считается, что является источником воспалительных процессов в организме отделываемое железо присутствует в животных жирах, непосредственно в мясе, в красной мясе, в обычном мясе, mm. ну, по поводу красного, там его больше, в таком мясе меньше, но оно присутствует. Yeah. И оно является основным источником, скажем так, этих процессов, с которыми, конечно, борется наш иммунитет, но тем самым мы просаживаем иммунитет, который мог бы бороться с чем-то другим. То есть организм тратит на это куши-куши лет, -куши и тем самым оставляя шанс для других. Ну, короче. Это все не доказано, да, без доказательной базы. Ну, что-то в этом есть. Я просто веду к тому, что если, например, у вас есть возможность отказаться от мяса, вы можете даже вы можете заменить тоже ту же свинину, ту же говядину на курицу и рыбу. Потом мягко сойти с курицы и оставаться на рыбе, да? Да, да. А также. Уже, вы уже себя почувствуете лучше. Конечно, изначально будут какие-то там э, симптомы в плане какой-то раздражительности, потому что организм будет непривычно перестраиваться, но в, с, если побороть эту, э, как бы так первый этап, то вам даже будет в кайф, потому что ваш мозг, он будет э, перестраиваться. Он будет более сообразительный, у него будет больше энергии, больше ясности. Я вот когда находился в дефиците калорий, у меня был в рационе, была в рационе курица максимум, да. У меня было много овощей, у меня были только медленные углеводы. И было такое, чисто для эксперимента, убирал вообще углеводы, был только на овощах. И мне очень нравилось, как я себя чувствовал. Но я просто находился в дефиците калорий, и поэтому я не мог так долго находиться на такой диете потому что у меня была просто цель э, э, просушиться э, уменьшить количество жира под кожей максимально вот, и как бы в долго в таком состоянии находиться тяжело потому что это как бы неестественно для организма он находится в таком стрессе э, вот, но... Я помню это состояние, мне оно очень нравилось. И когда я уже мог, уже после соревнования есть все, что я захочу. И даже я помню первые там три дня, когда я ел просто все, мне не нравилось, как я себя чувствовал. У меня была жажда э, голода, я всегда, вот, я, мне нравилось, что я мог ее погасить, съесть все, что я захочу. Но когда я вот наедался... Это было самое ужасное чувство, я себя отвратительно чувство. чувствовал, просто максимально. Я чувствовал, как мой мозг, он даже, он начинал экономить энергию, и э, мышление менялось, да, и состояние тяжелое было, и повышалось, возможно, давление, потому что большое количество еды поступало в мой организм. Но и мне даже хотелось вернуться на, в тот дефицит калорий, который был, чтобы немножко как-то э, кайфануть еще от того состояния, когда ты в дефиците калорий. Вот. Но, конечно, голод побеждал. Но если можно питаться тоже так же, э, переходить даже больше на овощи, там иногда добавлять в рацион даже ту же курицу или рыбу, э, то и при этом э, находиться в.. Э, в норме калорий или там в профиците если вам нравится есть больше но при этом вы будете также себя чувствовать но если конечно есть э, жирную еду в плане там э, э, свинина говядина или же э, тот же сладкие напитки и те же там шоколадные батончики э, чипсы там количество жиров в них просто большая и как бы уже когда ты находишься в дефиците калорий на этих продуктов то организм твоему становится тяжело и ты это чувствуешь нету такого уже такой бодрости такой ясности ну, чувствуешь себя свиней. Возможно, ты в этом не сразу признаешься, ты почувствуешь себя сытым, но можно быть сытым и по-другому. Как бы. Это реально. Просто нужно это сделать все грамотно. И если, например, в вашем организме не будет хватать каких-то витаминов, потому что вы питаетесь очень правильно, но какой-то дефицит витаминов будет происходить, есть БАДы. Их можно купить, они доступны и по цене не очень дорогие. Любые витамины, даже те же комплексные, та же омега-3. Это все можно купить и вместе принимать с едой во время еды. и Их можно принимать всю жизнь. Да? да, я так тоже считаю. И это научно доказано, никакого вреда это не несет. Потому что мы живем сейчас в такое время, что мы всегда находимся в дефиците калорий. Особенно для тех людей, которые занимаются спортом, им всегда нужны витамины. Минералы, белки, жиры, углеводы и обязательно нужно пить сырую воду. Это очень важно. Я посоветую не бояться, пробуйте, экспериментируйте, обязательно только все делайте грамотно, не обязательно проверяйте информацию, читайте все в интернете, все есть. Конечно, есть и такая информация, которая неправильная, но не она, она проверяется, да. То есть есть люди, которые всю жизнь занимаются исследованиями и научные доказательства они есть. Вот. Если финансы позволяют, нанимать себе кураторов, которые, у которых есть, которые этим занимаются и специализируются, да, специализируются по этому вопросу, по питанию, по какому-то курсу ведения каких-то там тренировок тех же. Это, это улучшит вашу жизнь 100%, потому что я даже много знаю о питании, я все равно нанимался тоже кураторов, которые мне помогали в этом. И также в тренировках. Как бы я вроде все знал о тренировках, но новые люди, которые знают что-то, мне всегда это нравилось. Ну, сотрудничать с такими людьми, и если финансы, я уже говорю, позволяют, можно и нанять таких людей. Также диетологи есть, ну толковые, конечно, желательно, чтобы были. Ну, чтобы у них была репутация такая, чтобы несколько людей, которые могут сказать данные. Да, посоветовать да". могут. Да". Да. Обязательно да. смотрите на их внешний вид, как да. они выглядят. Да. Если да. толстый говорит, я могу помогу похудеть, да. то сомневайтесь в этом все-таки. Миша, да. большое тебе спасибо угу. за такое импровизированное интервью. Я да. думаю, что в следующий раз... можно да, то для почти... вас придумаем новенькое. Да, так, вы написали, Интересное. подписчики, напишут свои вопросы, и мы интересненько... Ответим на них. Да, ответим на них. Все, пока. Пока. Oh, my God.